Xinetd это суперсервер, который пришел на смену inetd и используется для управления сетевыми соединениями. Есть два способа работы классического сетевого сервиса: первый, сервис самостоятельно слушает свой порт и обрабатывает соединения, и второй, сервис не слушает свой порт, а предоставляет эту возможность суперсерверу Xinetd, который в случае получения запроса на какой-либо порт вызывает соответствующий сервис. Поскольку Xnid берет на себя ответственность за обработку запросов к различным сервисам, надо удостовериться, что он настроен максимально безопасно и не создает дополнительных уязвимых мест в системе. И давайте перейдем на консоль и установим Xnid в систему. Сделать это можно с помощью YUM из базового репозитория. В файле конфигурации etc.xnid.conf описываются настройки и значения по умолчанию для всех э, сервисов, работающих через xnid. Давайте посмотрим файл. Вот этот э, файл. Индивидуальные конфигурационные файлы для сервисов расположены в каталоге etc.xnid.d. Посмотрим содержимое этого каталога. Вот здесь конфигурационные файлы для небольших каких-то сервисов. Ну, Большая часть из них уже и не используется, на самом деле. Давайте откроем какой-нибудь файл, xpro.ftpd. И вот здесь, давайте лучше сразу на редактирование откроем. И вот здесь описан сервис FTP и различные опции для него. Достаточно Disable Yes поменять на Disable No, сохранить этот файл, и будет этот сервис работать через X и не D. Другие опции, давайте, которые могут повлиять на безопасность, мы сейчас разберем. И первая опция – это опция «Сенсор». Опция позволяет устанавливать ловушки. XNED обладает возможностью добавлять хосты в глобальный список No Access. Хостам из этого списка запрещено подключаться к серверу, где работает Xnid, заданный промежуток времени. С помощью опции «Сенсор» можно заблокировать узлы, которые занимаются сканированием портов. У такого способа есть свои недостатки. Это не спасает от скрытого сканирования, и злоумышленник, знающий, что работает сенсор, может попытаться устроить отказ в обслуживании для конкретных хостов, подключаясь к запрещенному порту с их IP-адресов. Опция instances Опция ограничивает общее количество подключений к службе «Only from». Подключение к сервису возможно только с IP-адреса или сетей, перечисленных в этой опции. Но no Access позволяет задать IP-адрес или сети, которым запрещено получать доступ к сервису Access Times Опция определяет интервал времени, в который сервис доступен Banner Опция задает файл с сообщением, выводимым после того, как соединение установлено Banner с Access Опция задает файл с сообщением, выводимым в случае разрешения подключения к сервису Banner Fail Опция задает файл с сообщением, выводимым в случае запрета подключения к сервису. PerSource ограничивает число подключений к службе с одного узла. CPS ограничивает число подключений к службе за секунду. MaxLoad – максимальная нагрузка на систему, при которой служба перестает принимать подключение. User определяет UID, под которым будет выполняться процесс групп определяет гид под которым будет выполняться процесс r-limit s ограничивает объем оперативной памяти который может использовать служба r-limit cpu опция ограничивает процессорное время которое может использовать эта служба r-limit data устанавливает ограничение максимального размера данных для службы r-limit rss Устанавливает ограничение максимального резидентного размера для службы. r стек, устанавливает ограничение максимального размера стека для службы. И Danny Time устанавливает промежуток времени, в который будет запрещен доступ ко всем службам на всех IP-адресах, у кого сброшен флаг-сенсор. Вот такие опции могут применяться в XNND для повышения надежности и безопасности служб которые работают через XMRD.